вот приехали с пензы в компанию завгар официальному дилеру вот купили красавца сидрак очень вежливый хороший персонал менеджер по продажам верочка очень обходительно все все хорошо отлично очень понравилась компания советую обращаться сюда